80 процентов больше Больше 80 процентов при принимаем решение на эмоциональном уровне как это происходит купил iphone какой-то чувак и смотрит и всем по кругу говорит знаете я не эмоциональный, я сухарь вообще нет у меня никаких чувств, я логик я программист я купил этот телефон потому что здесь очень быстрый процессор touch 3d Большой экран, бла и вообще, бла-бла, бла-бла-бла. Фигня это все. Внутри у него, в маленькой трехлитровой банке, законсервированный маленький мальчик, радуется и бьется об стенке банки, что у него есть iPhone. Да. Многие, сделав покупку на эмоциональном уровне, оправдывают себя рацию потом, Потому что э, социальный гнет, вот это. Типа ты что эмоционально? Ты не контролируешь свои эмоции, чувства. Ты не управляешь. <свят> да? Мужики не плачут, мужики не танцуют. Это все сводится <свят> туда. Поэтому если вы думаете, что рационально, нет. Есть рациональные штуки. И даже если цена стоит, если вы качнете эмоций больше, чем та цена, которую я между. Да? Вот там у вас стоит 100, у него стоит 70. Но если вы дадите эмоции ему на 200, он возьмет у вас за 100. Просто эмоции нужно рационально потом поддерживать. То есть как это делается? Первое. Мы продаем на эмоциях. Вот они такие непонятные какие-то. Второе. Рацию мы оправдываем, чтобы не он потом ходил, придумывал так, почему я купил топ-карды на 30 баксов дороже. Почему? Наверное, потому что они хорошие. Ну, тут сервис нужно продать. Они какие-то еще. Все равно на эмоциях. Вот, э, я сейчас, я сейчас да, закончу. Э, ведь, наверное, наверное, чтобы не было этого «наверное», это должно быть ему отправлено. Угу. Вы у нас купили, у нас а, чуть ты? дороже, потому что свой склад, персональный менеджер, возврат, то-то, то-то, то-то. Если вы это все сможете еще ему вставить и типа показать, что а это все сэкономит вам в будущем. Как Время. Стополка. Время. А сколько стоит один ваш час? Вы что, Что, дешок, что 30 mm. баксов у тебя всего лишь час стоит? Mm -hmm. Сэкономим 3 часа работы с нами и 30 долларов это стоит. Проведи их с ребенком. Понимаете, смотря как продать, как вы упаковываете. Еще что касается эмоций. То, о чем а не что все вспомнил. Как когда Саду. держал в голове и все развернул, чтобы привести этот момент. Сейчас. Когда а, вот здесь мы ему звоним, остается последний шаг, и он говорит: нет, а, у вас дороже, да? mm -hmm. И тогда мы идем в эмоции и говорим ему: да, то, что ты говорил, ты уникальный, как бы даем ему понять. Что мы, я пойду к руководству ради тебя одного, ты единственный. И я попробую сделать для тебя уникальное предложение, цены тебе понизить. И потом я получаю что? Какое предложение? Я получаю цены не дешевле, чем те, угу. которые были чуть-чуть ну, дешевле. Но я получаю еще кое-что. Я вижу, какой сервис. Цепляет ли меня индивидуальный подход? Конечно, а если там еще написано, будем отвечаем в течение yeah. такого-то времени. Там, не знаю, я, ну вот очень хочу работать с вашей компанией. Давайте для вас круглосуточно можете меня набирать. Yeah, я буду лично контролировать ваши грузы. У меня есть топ-3 топ клиентов, да, которых я веду лично. Вот я вот, вас возьму третьим. Все, вот, вот на контроле моем личном. Тогда я понимаю, что я покупаю что-то большее, чем просто доставка груза. Вы продавать должны что-то большее, чем просто доставка груза. Потому что долбанную доставку груза продают кто кому не лень. Кого вы в губле не найдете по запросе доставка груза. Там полотно продавцов. Но что вы продаете больше? Понимаете ли вы это? Вот это основная штука. Вот в этом основной цинус. Что я у вас покупаю? Доставку ли груза только? Или общение? Или вы даете мне еще что-то?